Итак, ребятки, всем привет! Сегодня у нас второе видео по толстобтрейдеру. Сегодня обсуждаем, как пройти комбайн FTP с первого раза. Обсудим скрытые условия, подводные камни и так далее и тому подобное. В прошлом видео я рассказывал о том, как подобрать для себя правильно комбайн. Надеюсь, вы уже это сделали. В этом видео давайте обсудим, как данный комбайн пройти. Да, то есть какие есть проблемы у трейдеров, которые, которые начинают проходить комбайн ФТП и как их устранить. Итак, самая главная проблема – это непосредственно финансовый вопрос. Давайте еще раз посмотрим. В принципе, для э, западного трейдера цена вопроса достаточно адекватная. 165-375 долларов, э, как мы уже определили, имеет смысл брать 50-150 на комбайн. Э, сумма достаточно подъемная, да, то есть адекватная. А для стран постсоветского пространства Россия и СНГ зачастую это достаточно существенные деньги, и поэтому я рекомендую прежде чем начинать проходить комбайн, не надейтесь пройти с первого раза. То есть да, чудо возможно, но стоит ли на него надеяться. Мой совет, накопите как минимум месяца на три. То есть, когда у вас будет финансовая подушка на три месяца, да, то есть, ну, допустим, берем 165 долларов. 65 на 3, то есть 495 умножаем на ну, где-то на 63 То есть когда у вас будет 30-35 тысяч, причем отложено куда-нибудь в баночку специально под комбайн, тогда смело начинайте. То есть это необходимо для того, чтобы вы были в релаксе, вы не напрягались и вы торговали максимально комфортно То есть самая главная проблема топ этого трейдера, вы должны понимать их бизнес-модель это продажа комбайнов. То есть, да, поначалу был, был альтруизм лет 8 назад семь. то сейчас это бизнес. Поэтому их задача сделать так, чтобы вы парились, чтобы вы беспокоились, чтобы вы переживали, чтобы вы сливали на комбайне, чтобы вы сливали на FTP, чтобы вы делали ресет, чтобы вы комбайн проходили как можно дольше чем дольше вы проходите комбайн тем больше бабла капает я лично потратил порядка четырех долларов когда еще правда бакс был 3032 вот а пока раз штук 20 наверное, его комбайн этот проходил делал ресеты и прочее прочее все это дело малоприятно поэтому Копим деньги, только потом начинаем комбайн. Если у вас набралось там только 10-11 тысяч, а вы купили комбайн, это обычно заканчивается тем, что, блин, мне нужно срочно заработать, мне срочно нужно пройти комбайн, нужно делать 100-500 сделок в день, и тогда я пройду. В конечном итоге слив, нервные переживания, стресс и опять слив. Поэтому копим финансовую подушку минимум на 3 месяца, желательно на 4, и только потом комбайн начинаем. Дальше. По поводу комбайна. Многие считают, что взяв 150 тысячный комбайн, они будут больше зарабатывать. Не тут-то было. Из 100 трейдеров только 3-4 способны торговать на 15 контрактами. Остальные будут достаточно часто писаться от страха и торговля будет заканчиваться двумя, но ну, максимум тремя контрактами. Поэтому еще раз, вы комбайн выбираете не по количеству контрактов, а непосредственно по дневной просадки то есть если у ваша дневная просадка тысячи долларов и она вам в принципе подходит потому что вы в большинстве случаев торгуете одним двумя контрактами для валют это в чем достаточно для нефти ну такое тяжко но в принципе можно уложиться welcome торгуйте да если же у вас достаточно широкая душа то уже 150 тысяч опять же таки мой совет любое начинание нужно делать с минимальными затратами Поэтому я бы вам порекомендовал сделать следующее. Пройдите тысячный комбайн, начните зарабатывать, да, то есть выведите первые хотя бы пять долларов. Потом берете любимую, родителей, собаку, кошку, на них оформляете комбайн на 150 тысяч, у вас уже два комбайна, и вы их просто через АТАС закидываете в портфель счетов и торгуете параллельно одновременно. Вот вам профит. Поэтому начинайте с 50-тысячного комбайна, потом двигайтесь в сторону 150-тысячного. Третье – новость. Очень часто трейдеры недооценивают э, опасность э, и возможность новостей вот, и не выходят вовремя из позиции, либо наоборот мало уделяют времени фундаментальному анализу. Он сейчас, безусловно, работает по-другому. То есть, сейчас нужно подходить комплексно, но тем не менее. Есть, если вы знаете, да, то есть, допустим, как в эту пятницу будет ВВП по Америке, прогнозируется, что он вырастет в два раза. То есть, э, что это дает? Вся неделя, по идее, должна быть тухлой. И, в принципе, мы наблюдаем стандартный флэт. Да, то есть, э, народ готовится, либо выходит из позиции, либо, наоборот, набирает позиции, денесует. Да? То есть, по факту, цена флетит. В глобальном масштабе если действительно новости выйдут такие а вам в это время торговать на фтп нельзя на реальном счете нельзя на комбайне можно вы можете это использовать если вы правильно проанализируете торговую возможность вы возьмете инструмент да что у нас берем для примера ену фьючерс на иену вот мы анализируем все новости за последние полтора месяца мы анализируем ввп за последний год Опять же, таки я буквально сегодня ночью выложил информацию ВКонтакте, Facebook в нашей группе по статистике да, аналитика по США. То есть там, опять же, приводятся все новости, которые влияет на ВВП, которые могут вам подсказать, что от него ждать. То есть, как только вы их проанализировали, вы можете составить прогноз. Если по вашему прогнозу действительно увеличение ВВП будет настолько, да, либо даже больше, на комбайне вы можете смело уже в начале этого дня заходить в покупки и прокатиться на всем этом движении. Точнее, на фьючерс -иене в продаже. Да, доллар будет укрепляться, иенна будет падать. Опять же-таки, если УП не вырастет до, до необходимых значений, либо наоборот особо не изменится, доллар очень сильно ослабнет. Поэтому вам необходимо будет заходить как раз-таки по фичусу ейны в покупки. Вот, да и, в принципе, по и евро тоже. Поэтому вы должны использовать э, новости как, во-первых, защитный инструмент. То есть, если вы не понимаете, что ожидать, вы должны свою позицию прикрыть. То есть, не надо играть в рулетку, потому что э, будет обидно, когда у вас позиция 300, 400, 500, 600 долларов и вас выбьет по безубытку. То есть, не надо так закрывать позицию. А, в первую очередь это влияет на мозги. Я об этом мы поговорим в следующем разделе. Вот, то есть старайтесь фиксировать нормальный плюс по возможности. Не играем в казино и максимально ответственно подходим непосредственно к торговле. Дальше, да, то есть по четвертый блок по поводу как раз таки. Стресс по поводу эмоций, по поводу мозгов. Смотрите, когда у вас эмоции, эмоции, да и тот же страх, стресс, они возникают тогда, когда вы не понимаете, что делаете. Непонимание того, что вы делаете, возникает из-за чего. Да, то есть у вас нет подготовленного алгоритма работы действий. Вы должны, прежде чем начать проходить комбайн, подготовиться. То есть, если необходимо, напишите мне, я вам напишу, скину, что необходимо сделать, либо перечитайте, есть товар ВКонтакте, Facebook, да, подготовительный этап, там указано, что делается, да, то есть, сможете, в принципе, подготовиться, пройти. То есть, вы, во-первых, должны понимать свои сильные и слабые стороны, это раз. Логика, аналитика психотип личности трейдера. Хорошо. Дальше. У вас должен соста... быть составлен бизнес-план. Бизнес-план делится на две части: на три. Первое непосредственно план по бизнесу как трейдинг, да, то есть трейдинг это не только хобби, но и бизнес. У вас должны быть четкие цели по системе Smart. То есть вы должны четко описать, определить цели, то есть для чего вы идете на комбайн. Опять же таки, зарабатывание бабла не является целью. Деньги это лишь инструмент, то есть у вас должно быть четкое понимание целей. На что вам нужно заработать, что вы будете приобретать с этой прибылью. Вот прямо распишите, потому что зачастую это очень и очень важно не верить, в принципе, можете не верить, но те ребятки, которые комбайн проходят, FTP проходят, потом зарабатывают, в обязательном порядке у меня э, этот процесс выполняет, делает. Дальше. Вы должны составить шпаргалку по своим торговым методам. Те торговые методы, что вы торгуете. То есть, не просто шпаргалка, должны быть скриншоты, должны быть э, четко прописаны алгоритм по скажем так, идеальные сделки. То есть здесь мы не говорим про комплексно-комплексный подход, мы берем конкретно один торговый метод, все возможные торговые варианты и каждую вещь прописываем. То есть все это должно быть расписано на бумаге. То, что вы считаете, что знаете в вашей голове, это все субъективизм. У вас все должно быть на бумаге распечатано, да, и вы потом должны любой вы можете потом в любой момент все это посмотреть, изучить. Вот, и свериться, а идеальна ли это сделка или нет. Дальше. У вас должен быть прописан тор тор торговый алгоритм. То есть, что это значит? С чего он у вас начинается торговый день? Да, то есть аналитика, опять же-таки те же самые новости Анализ вчерашнего дня, анализ актуальной недели, либо предыдущей недели Определение целей, да, то есть где цена может развернуться как в лонгах, так и в шортах, либо остановиться Определение направления, если это возможно и так далее и тому подобное То есть вы должны четко понимать, что вы делаете Если вы просто приходите, о, увидел торговый паттерн, да, и надо зайти потому что тут свеча поглотила предыдущую это не про тостоп трейдера это не про торговлю на cme то есть торгуйте тогда на форексе, торгуйте бинарные опционы будет вам счастье наверное. вот то есть у вас должен быть четкий торговый подход вот в сделке вы не должны думать то есть думать вы должны до сделки когда вы анализируете Uh, увидели что-то интересное, изучили, дальше нашли uh, точку выхода, только потом uh, новый уровень, куда вы поставите стоп-лосс, опять же таки по поводу стопа я рекомендую делать, uh, ставить математический стоп, об этом в следующем абзаце поговорим в главе, uh, и только потом входить. То есть, как только вы выставили лимитный ордер и вошли в сделку, вы уже о сделке думать не должны. То есть, все должно работать по алгоритму. Когда вы переводите в безубыток, когда вы закрываетесь, что может послужить поводом для более раннего закрытия сделки. Дальше, что вы будете делать, когда до вашего стопа не, до, не дошло один тик, до вашего тейк профита, до вашего безубытка и так далее и тому подобное. То есть вы не должны думать об этом в сделке. Все это должно расписано быть за заранее. Окей с этим тоже разобрались теперь э, математический take profit стоп лосс и алгоритм перевода эпизода как показывает практика лучше всего да, когда вы станете профессионалами по каждому торговому инструменту то есть вы не имеете права торговать инструмент если вы его не изучили год иначе все это превращается в казино и в рулетку то есть берете предположим s&p 500 берете э, Последние 12 месяцев и прорабатывайте по отдельности каждый свой торговый метод. Проработали каждый свой торговый метод, вы молодцы. Результаты, да, то есть каждую сделочку занесли в торговый журнал. Да? Поэтому мы сейчас возвращаемся, то что вы могли слышать на моих вебинарах, в обучении на курсах обязательно ну, необходимо проводить симуляцию торговли. Если вы симуляцию торговли не проводите, значит вы не трейдер, а значит вы игрок. То есть вы должны максимально готовиться к трейдеру. Симуляцию торговли делается за 12 месяцев. По каждому инструменту 12 месяцев. По каждому торговому методу 12 месяцев. То есть допустим 10 инструментов, 10 торговых методов, 100 симуляций. 100 симуляций, 12 месяцев, в конечном итоге 120 месяцев прорабатывает. Идем дальше. Каждая сделка заносится в торговый журнал. То есть торговый журнал, вы могли уже это неоднократно слышать, но торговый журнал – это важная вещь. И вы его должны использовать. Объясню Для чего? Только благодаря торговому журналу вы сможете отслеживать ваши показатели. То есть те из вас, кто занимается спортом, когда вы жирненький, либо наоборот дистрофик, приходили в спортивный зал, через какое-то время какие-то увидели результаты, вам все равно это все казалось субъективным. Когда же вы делали раз в неделю фотографии, то вы могли наблюдать свой процесс в принципе неделю за неделю. То же самое и здесь. Вы заносите каждую сделку в торговый журнал, ее анализируете, анализируете день за днем, неделя за неделей, и только после этого, после вот этой кропотливой работы, у вас появляется качественный результат. Поэтому, чтобы торговать по тому риск менеджменту, который вам предлагает Top Step вы должны подготовить четкий риск менеджмент вы должны понимать что это такое вот. а понимание приходит при торговле, при симуляции торговли и при заполнении торгового журнала, то есть когда вы максимально себя держите в руках опять же таки, симуляция торговли вместе с торговым журналом позволяет уничтожить эмоции то есть вы превращаетесь в того идеального робота, который необходим для успешного прохождения вот то что я вам озвучил в принципе в принципе это основные критерии которые необходимы для успешного прохождения комбайна ftp в topsob трейдер 6 в принципе на закуску что могу сказать вы должны четко понимать правила и условия да, то есть вы должны вызубрить вот эти правила, вы забрать вот эти условия и вы не имеете права их нарушить. То есть если вы не скажем так дочка миллионера, лучше их не нарушать, иначе очень много денег будет потрачено с целью, да, то есть заработать. Что могу сказать в принципе напоследок, у вас должна быть четкая цель. Четкая цель это заработать 10 тысяч долларов кэша. Вывести их и открыть счет, ну, например, в Dorman Trading, либо у другого клирингового дома, брокера, который работает напрямую с моей и юрисдикция у него американская. Чего это делается? Это делается для того, чтобы вы могли торговать уже не только внутри дня, это достаточно напряжно, но и среднесрочно, с переносом позиции, чтобы вы могли, допустим, не выходить перед новостями, да, и чтобы расслабить вот эту давку риск-менеджмента, да, то есть, чтобы психологического комфорта было больше. Все должны понимать, трейдинг – это хобби, поэтому ваше хобби должно приносить удовольствие. Работа в топ TopStopTrader когда вы подпишете контракт, безусловно, удовольствие в виде денежных знаков приносит, но все равно вы понимаете, что вы на кого-то работаете. После того, как вы заработаете 5000, вы потом еще и прибыль будете отдавать с кем-то делиться, поэтому а, начнет разыгрываться жаба, да, то есть вам станет жалко. А, так что изначально лучше ставить цель а, заработать 10 тысяч долларов и их вывести. Опять же, -таки, не, нет смысла зак закрывать счет в ТСТ, то есть торгуйте параллельно через тот же АТАС через портфель счетов. Другое дело то, что вы сможете воплотить в жизнь некоторые различные торговые стратегии. То есть, то торговать исключительно внутри дня и, возможно, как-то более консервативно, допустим, одним счетом, на своем же счете вы сможете более агрессивно торговать, да, с использованием новостных релизов, а также вы сможете, допустим, переносить позиции, торговать двумя, тремя, четырьмя контрактами внутри дня. Зачастую это может быть полезно. Вот. Как итог. Еще раз. Изучите, пожалуйста, правила, да, то есть вы должны их четко понимать, если правила условия вам непонятны, напишите в комментариях под этим видео, в зависимости от того, где он будет, YouTube, ВКонтакте, Facebook, вот я постараюсь оперативно ответить на ваш вопрос, и после того, как вы накопите финансовую подушку, хотя бы на 3 месяца приступайте к комбайну. Вот, если необходима финансовая помощь, напишите мне, я отправлю вам промокод, он даст скидку на 20% на первый комбайн. В любом случае, 2000 рублей на дороге не валяется, я думаю, это будет приятно. Опять-таки, я сейчас говорю про пяти тысяч. там 33 доллара, примерно, скидка. Вот, на этом, ребятки, все. Видео по заполнению контракта, заполнению налоговой формы и выводу денег, я думаю, будет завтра днем вечером, либо самый край пятницы. Все, всем спасибо и пока-пока. До новых встреч!